Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я и приглашаю вас еще раз обсудить и сделать конструктивные выводы из ситуации, которая произошла со мной год назад. Ко мне пришел следователь главного следственного управления по Питеру при поддержке ФСБ учинять обыск, формально он был связан с уголовным делом о взрыве в здании ФСБ в конце октября 2018 года. То, что я к этому делу никаким боком не отношусь, говорит тот факт, что, во-первых, мы с вами не прекращали связь ни вживую, ни в онлайне, ни на день. Более того, сейчас весело и задорно это все дело обсуждаем. Однако, прежде чем приступить, хочу еще раз предупредить. Дело для силовиков крайне щепетивное и точка болевая, поэтому за ее обсуждением ими очень пристально следят. А некоторые за трактовки уже сидят по обвинению оправдания терроризма. Поэтому, пожалуйста, будьте крайне осмотрительны в комментариях. Поехали. Вы будете смеяться, но в принципе не верь, не бойся, не проси. Облегчает жизнь не только уркам и пораженным бадюганом, но и обычным гражданам, попавшим в нелегкую ситуацию совершенно случайно. Как бы ни зашкварно было отношение к этой мантре, каждая из трех заповедей очень сильно облегчает жизнь. Правда, лучше их расширить до более конструктивных тезисов ну, в рамках укрепления взаимопонимания. Не верь. Но никогда не заявляй в лицо оппоненту, что ты знаешь что-то больше, чем он, и вот Что то вы, господин полковник, воля ваша пиздите!» даже постарайся видом не показывать, что ты какие-то уловки силовиков раскусил в моменте. Не бойся. Но в бесстрашии своем и от осознания собственной безнаказанности Не начинай охуевать и не подкалывай ментов при исполнении Это вот мой смертный грех, об этом еще чуть позже поговорим И не просить никогда ничего у силовиков не проси Лучше потребовать и получить отказ, да хрен с ним даже, блядь, по почкам Но главное, не проси Иначе ты можешь вскрыть какую-то критически важную слабость На которую в процессе будут давить, как на открытую рану Важно понимать, братцы, что я никогда не пропагандировал ауе культуру Я сам к ней никак не отношусь, обычный законопослушный гражданин. Да, у меня иногда в сленге проскальзывает блатная феня, но мель пардон, таковой особенности взросления в на микро. Дело в том, что эта мантра «Не верь, не бойся, не проси» она работает по обе стороны законопослушности. И мне, конечно, можно предъявить о том, что кого ты воспитываешь, криминалитет, наускиваешь, нормальному человеку это в жизни не надо. Вот он я перед вами обычный среднестатистический гражданин, очень даже законопослушный, все проверки это подтвердили. Я просто жертва обстоятельств и профессионального риска, но об этом еще поговорим. Я ничего не делал для того, чтобы приблизить этот момент, когда я наконец-то уже силовиками пободаюсь, выясним, у кого яйца крепче. Ко мне просто сами пришли не гадано, без объявления войны. И Просто понимание и проговаривание каждый раз этой мантры реально очень выручило и помогло разобраться, что в процессе обыска, что при дальнейших разбирательствах. Давайте начнем с неверия. Прежде чем не верить, необходимо разобраться со своим статусом в пищевой цепочке системы и сформировать хотя бы минимальный горизонт планирования. Тут фишка в чем? Ко мне, допустим, заходит как к свидетелю по конкретному уголовному делу. Заходит крайне жестко, бестатнейшим образом. И ведут себя откровенно по-хамски, как будто я, загодя все, уже виноват, тут осталось просто формальности какие-то подвести, и как будто 3 килограмма героина уже в кармане чуть что сразу полетят мне под стол. Это меня очень серьезно напрягало. Однако в процессе не было ни единой отсылки к тому, что все уже решено, пришли уладить формальности, и я сейчас еду в СИЗО. На мои какие-то попытки огрызнуться всегда шла претензия, что сейчас поедешь на 15 суток. Понимание того, что по конкретному делу меня еще не торопятся перевести и свидетель в подозреваемый, а это делается крайне легко и непринужденно, я понимаю, что по конкретному делу ко мне претензий фактических нет, быть не может, я абсолютно чист, и угрожают, грубо говоря, беря на понт, что сейчас, там, не знаю, я попереворачиваю какие-то гипотетические мусорки, буду материться в общественном месте, и есть уже прикормленный судья, которые вот просто штампик поставит, за 5 минут поеду на какие-то левые, не относящиеся к делу, сутки. Понимая, что в процессе просто берут на понт по конкретному делу фактологии еще нет, еще не придумали, не нарисовали, а за мной ничего, это очень серьезно облегчило понимание вообще всего процесса. И я начал к нему относиться уже чуть больше снисходительно. Дело в том, что если ты прямым текстом скрываешь свое неверение, глядя мне коррумпированные глаза типа, все, не поведусь, не расколите, да, ну это все фуфло, как минимум ты можешь мотивировать, изменить стратегию подхода к тебе и поискать новые болевые точки. А я держу паре, это последнее, о чем в такой ситуации хочется. Плюс, такой метод ментального сопротивления может быть истолкован как банальный гонор, за что ты можешь страдать вплоть до момента прощания с группой силового захвата, как, собственно, я страдал. А уже когда все, надо одеваться и ехать на допрос к следователю, Всю мою одежду, которую мне передают, всю прошманали, впло... каждый шовчик прощупали, но тем не менее, когда полностью я оказался социально безопасен, не сопротивлялся ничего, не дерзил уже к концу второго часа, было не до того, все равно падла. Заковали в наручники и выводили из дома, подламывая на каждом шаге посильнее руки, а в лифте, когда там Дверь открывается, соседка едет на работу в 8 утра, а меня мордой в стену впечатывают еще придавливают. Я на полном серьезе говорю, ребята, вы охренели так жестить? В чем этот смысл? Я, блядь, даже в наручниках за спиной нахера, типа, регламент такой и не выюбываюсь. Хулиганы. Или другой пример. Ты формально свидетель, но после обыска тебя похищают и насильно везут на допрос. Следователю вот понимание своего статуса, оно сводит все угрозы в твой адрес на простое, категоричное «нет». И то, что ты, братан, попал под каток системы, ты из здания уже не выйдешь, а выйдешь, пройдешь не больше 10 метров, все равно найдем повод вернуть, тебя уже ждет камера со спидозными сокамерниками, вот это все смело можно Игнорировать и продолжать тянуть одеяло на себя. Это очень полезно и очень отвлезляет общую обстановку. Когда я понял свой статус в процессе, о том, что я фактически законопослушный гражданин, сам пришедший к следователю на допрос, я, конечно, к нему не готов. Конечно, мне помогли, но по бумагам это в жизни никто никогда не будет оценивать. Меня похитили, но формально, как будто я сам пришел. И когда я задал вопрос, а давайте разберемся, кто я, что я и что я делаю. Вы свидетель. Значит не задержан, значит я пошел. В смысле, куда пошел? Ну вот, как-то мне расхотелось с вами общаться. Пришел-то я сам, да, даже повестки не было. Вообще свидетелей повесткой вызывают. Ну, ну, чувак быстро сориентировался, распечатал повестку на через четыре минуты после того, как вот мы этот вопрос обсудили. И, о, смотри, какой я законопослушный, Даже по повестке не опоздал. Но сейчас я с тобой не настроен общаться, поэтому давай перенесем. И вот да, начинается давление. И все, короче, блядь, чувак, ты попал восемь человек хуями кроют, подзатыльники дают. А в этот момент я понимаю, блядь, я свидетель. Все, ко мне никаких сейчас вопросов не будет. Надо просто их перебодать. Что и получилось. В итоге я отказался от первой <смех> итерации допроса. Конечно, мои паспортные данные были такие переписаны, там фактология сошлась. Но на все вопросы, которые следователь хотел получить ответ, он был вынужден копировать Ctrl-C, Ctrl-V по всем пунктам одну и ту же фразу. Кто максимально близко напишет ее в комментариях, какую фразу, как мантру я мог повторять на все вопросы влеплю авторский лайк и закреплю комментарий давайте отринем многословия простой рецепт как свести количество угроз к себе к минимуму представляем у нас жесткая конфронтация идет напряженный диалог к вам сыпятся постоянные угрозы смотрим в середину переносицы фокусируемся на какой нибудь родинки собеседник невольно это считывает как взгляд глаза в глаза и не каждый это может выдержать смотреть в переносицу крайне Просто имейте в виду. Соответственно, смотрим. И на все попытки вас вывести из душевного равновесия, просто мычим и киваем. Включаем дурака. Есть золотая мудрость. Молчи громче. Глядишь за умного, прокатишь. Вот тут как раз этот случай. Тебе на 15 суток. ты угу. Угу. Да. Сам про себя, типа, делаешь вид. Ну, осознал всю свою безысходность. Блин, как же мне хреново сам-то не веришь, и там, ты чё, блядь, чё, пизды получишь? <говорит> Главное, реакции какой-то вот определенной не выдавать, там в конце концов закончится, сука, дебил, блять, где таких вообще берут? <говорит> <purely>? <говорит> Ладно, с не более-менее разобрались, тут за мной особо косяков не было. А вот с «не бойся», но от безнаказанности не начиная хуевать. вот тут я ложал вплоть до того момента, пока все не кончилось, и я ничего с этим не могу поделать. У меня первая защитная реакция на стрессовую ситуацию – это юмор. У кого какая, у кого паника, у кого там мышцы свои, я на смертном отре буду шутить. С демоном своими надо жить в мире, и их признавать в первую очередь. Тут фишка в чем? Вот залетают ко мне. Я ничего не понимаю, это максимально все не вовремя и внезапно. И пока люди не расставились по хате, пока не началась официальная процедура, прошло минут 10-15 дикого кавардака. И за это время ты, естественно, успеваешь передать все мысли, какие только могут быть. Чё принесли? Потому что в хате нету. И как бы логично по делу Голунова представить, что может быть в кармане какая-то страховка. Кто знает, с каким вообще напором идут, брать вот так, чтобы наверняка с гарантией, или все-таки как-то по, вот, почестнее будет, никто же не знает. Ведут себя так борзо, как будто вот все, обратных путей нет. И, соответственно, когда уже дают постановление почитать, я понимаю, что, бля, вот если сейчас в хате тупо ничего не находится, а найтись не должно, то я соскакиваю максимально быстро, и от этого у меня просто камень с души падает. Есть пара отягчающих моментов, которые тяготят вот своей неизвестностью, но это надо восстановить доступ к компьютеру и просто посмотреть пару переписок. Да-да, нет-нет. Соответственно, я... Максимально расслабляюсь, и от этого меня просто начинает на ха, -ха пробирать, за что я, собственно, и повыхватывал лещей. даже когда уже с адвокатом мы сидели и после допроса разбирали встречные претензии, у меня башка была раскровавлена от того, что я полтора часа елозил по стене. И когда спросили, какого хрена была такая жесткая приемка, аргумент был, что я вел себя неадекватно. На уточняющий вопрос, как именно, в процессе обыска смеялся. И <смех> я не могу ничего с собой с этим поделать, если повторится такая ситуация. Скорее всего, я сам буду нарушать эту заповедь. Но вам говорю, пожалуйста, относитесь ко всему максимально серьезно. Лучше включить дурака, чем включить клоуна. Очень важно понимать, братцы, что у группы силового захвата есть прямая функция, расписанная по методичкам, и они все равно ее будут выполнять, как ты этому не сопротивляйся. То есть это будут подковы, это будут бестактности, это будут оскорбления, угрозы, лещи, если надо. Они будут делать все для того, чтобы ты не мог сконцентрироваться на работе со следователями и не собрался с мыслями. Их задача поддержать тебя в постоянном уровне стресса. Если ты будешь этому противодействовать, они просто будут усиливать давление и дойдет просто до элементарного рукоприкладства, как, собственно, это произошло со мной. Поэтому я понимаю, что я сейчас выгляжу как... Жирный диетолог, дающий советы по правильному питанию, простите, но не могу не отметить. Пожалуйста, не шутите с ментами при исполнении. Пусть спокойно себе все обшманают и поедут домой отсыпаться все разговоры только со следователем и без шуток. Ну и крайний тезис из мантры – не проси, требуй. Элементарно потому, что на, казалось бы, вежливую просьбу по-человечески, ты же к ним по-людски, че к тебе не по-людски скорее всего будет либо бестактный отказ либо начнется какой-то шантаж а вот на радикальное требование, жесткое, резкое, как приказ скорее всего будет просто молчаливое одобрение без каких-то контраргументов у силовиков это как-то вот на животном уровне работает я косикнул, допустим в самом начале, когда ко мне залетают, ставят неудобную позицию я прошу по-человечески тапки потому что, блять, ноги разъезжаются в носках стоят от этого мой шпагат какой-то нехороший человек делает еще более широким, так, собственно, я и тренировался в растяжке все полтора-два часа обыска. А вот под конец уже, когда я собираюсь, мне передают одежду, чтобы я переоделся, мы же едем к следователю, соответственно, я требую ремень подай с верхней полки. Мне в ответ с гонором такой силовичок, а нахуй тебе ремень, в камере все равно заставят снять. Нихера себе вы со свидетелями жестить начали, и давно это у вас так вообще нормально сейчас стало? Его старший одергивает и, соответственно, ремень не передает. Общая концепция, что когда ты что-то требуешь из тебя терпило, сделать намного труднее. Конечно, необходимо сделать поправку, что заходили ко мне изначально избыточно агрессивно, элементарно, потому что повод у ребят был сверхвыдающийся, как-никак, подозрение на терроризм в отношении силовиков. Во-вторых, тут как бы хвастаться нечем, но объективно по ориентировкам я прохожу как пиздец какой опасный ввиду увлечения ножами и наличия специфических навыков. И с шансами просто какому-нибудь барыгу или мошенника должны брать как-то помягче и покультурнее. Но, тем не менее, заповеди есть, и их напоследок лучше-таки повторить. Не верь, но не пали свое неверие, не бойся. Ну, не охуевай от безнаказанности. И не проси. Требуй. На этом на сегодня все. В следующий раз поговорим о тех предпосылках, которые вообще ко мне силовиков привели. Я понимаю, что все уже заждались. Давайте, до новых встреч и поаккуратнее в комментах.